Приветствую вас, дорогие друзья! Меня зовут Алла Вишневецкая и это гороскоп для знака Близнецы на январь 2021 года. Это видео поможет вам лучше ориентироваться в астрологических тенденциях и планировать свое время в соответствии со звездным календарем. В январе у нас очень много астрологических событий, поэтому стоит начать с самых главных тенденций, которые будут прослеживаться на протяжении всего 2021 года. Итак, Юпитер и Сатурн переходят из восьмого сектора в ваш девятый, и вы начнете это очень ярко ощущать именно в январе месяце. До этого Юпитер и Сатурн были в вашем восьмом доме, и это обычно дает фокус внимания на какой-то проблеме или на сложно разрешимой ситуации. Это может быть какая-то финансовая цель, которую трудно достичь. Это может быть какая-то семейная тема, которая беспокоит. Но в любом случае ситуация меняется в 2021 году. Из-за перехода Юпитера и Сатурна в ваш девятый сектор вы почувствуете облегчение и возможность видеть многогранность ситуации, которые происходят вокруг вас, не зацикливаться на какой-то одной сложной теме, находить выход из любой ситуации, которая сложилась в вашей жизни. Девятый сектор также может сделать акцент на теме Обучение, может возникнуть желание получить новое образование. Это может быть тема документов, оформление каких-то важных документов. По Девятому дому также идут связи с другими странами. Поэтому может быть желание развивать бизнес в другой стране. Может быть также желание расширять горизонты либо будет необходимость общаться с человеком который живет в другой стране 6 января марс планета активности переходит в знак телец и будет находиться в нем по 4 марта до этого марс полгода находился в знаке овен в вашем 11 секторе и это заставляло вас эм, скажем так, объединять свои усилия с другими людьми. Возможно, вы стали частью какого-то коллектива или большую роль в вашей жизни играли друзья, и было много общения, много обязательств перед ними. Но сейчас Марс переходит в ваш 12 сектор, поэтому в начале года вы будете будто бы экономить свою энергию, вы не будете расходовать свои силы понапрасну. Во всяком случае, Марс советует вам немножко снизить темп, снизить свою активность. С учетом того, что ваш управитель Меркурий переходит надолго в Адалей, он будет находиться в этом знаке с 8 января по 14 марта. Это говорит о том, что начало года больше связано с поиском нового жизненного направления с поиском новых тенденций, которые начнут активно развиваться в вашей жизни. То есть, по сути, в начале года будет ощущаться очень яркая энергия перемен. Теперь мы приступим к нашему привычному формату прогноза и будем рассматривать по датам, какие будут у нас астрологические аспекты и как они будут на вас влиять. Итак, 5 января будет соединение вашего управителя Меркурия с Плутоном в вашем Восьмом Доме. Это создаст фокус внимания на финансовой теме, это может дать решение важных вопросов, связанных с покупкой или продажей чего-то ценного, крупного, значимого. В любом случае, это тема сосредоточенности на каком-то вопросе. То есть начало месяца сильно сфокусирует вас на какой-то теме и После этого вы осознаете, что пришло время принимать какое-то важное решение и менять в вашей жизни то, что очень долго вас беспокоит. 8 числа Венера переходит в знак Козерог, ваш восьмой сектор, и будет находиться в нем до конца месяца. Венера отвечает за наши эмоции, за то, как мы переживаем то или иное событие с эмоциональной точки зрения, за отношения и финансы. Венера в Восьмом Доме — может давать такой эффект приятный, когда нам дарят подарки, когда мы имеем желание дарить подарки окружающим. Но также Венера в Восьмом опять-таки связана с энергией перемен, которые могут сопровождаться определенным стрессом. То есть, судя по всему, у вас будет сильное желание попрощаться с какой-то темой, которая долгий период времени вас беспокоит и начать новую жизнь, в которой не будет места этим переживаниям. С 6 по 9 число — очень важный для вас период. Венера и Марс будут в благоприятном аспекте, поэтому вы можете получить помощь и поддержку со стороны противоположного пола. Это может быть знакомство с кем-то, но правда из-за того, что 12-й дом в этом участвует, может быть определенная дистанция, это может быть общение с кем-то на расстоянии. Но в любом случае данный аспект дает также сильное желание что-то воплотить. Это аспект увлеченности чем-то. Из-за 12 дома это может быть желание вот в свободное время чем-то заниматься, что будет вас наполнять, что будет вас вдохновлять. Или же вы можете по данному аспекту также решать важные финансовые вопросы, но при этом будете это делать... Тайна. Захотите некоторое время эту тему держать в секрете. 10-11-е число ⁇ очень важные для вас дни. Ваш правитель Меркурий соединится с Юпитером и Сатурном в вашем девятом доме. Это может дать решение важных юридических вопросов, оформление, опять-таки, бумаг, документов. Это может быть решение начать обучение. В целом, девятый дом способствует увеличению вашего авторитета, а также дает возможность, опять-таки, взглянуть на ситуацию с разных сторон, услышать важный для вас совет. Возможно, вы встретитесь с человеком, который будет наделен властью, статусом, авторитетом, и это поможет вам решить какой-то личный вопрос. 12 и 13 число могут оказаться достаточно напряженными днями. В это время будет сильно ощущаться квадратура между Марсом и Сатурном. Это аспект упорного труда, достижения цели через преодоление препятствий. И препятствием может быть ваша лень или ваш страх или действия другого человека. Но в любом случае вам нужно будет в этот период приложить усилия для того, чтобы получить желаемое. К тому же 13 числа будет также новолуние в знаке Козерог в вашем восьмом доме. И это новолуние также задаст новые тенденции, которые будут подталкивать вас к переменам. Поэтому в середине месяца вы будете максимально решительны. Во всяком случае, обстоятельства будут требовать от вас именно такой стратегии — быть уверенным в том, что вам нужно, и добиваться своего. С 10 по 18 число будет ярко ощущаться энергия урана, который 14 числа разворачивается в прямое движение. И уран находится в вашем 12 доме, поэтому его влияние не очевидно в вашей жизни, но тем не менее оно может проявляться как раз в тот момент, когда вам это больше всего необходимо. И это может проявляться как внезапное быстрое решение каких-то вопросов, помощь и поддержка от того человека, на которого вы даже не рассчитывали. Это может быть какое-то удачное истечение обстоятельства, которое даст вам возможность скажем так, попрощаться с какой-то неприятной для вас ситуацией. Также в середине месяца с 10 по 17 число будет ощущаться активно квадратура Юпитера и Урана. И вот это тоже создает большой акцент на тему статуса бумажных дел, получения разрешения, оформления каких-то важных бумажных вопросов. И это также аспект, который говорит о трудностях, которые нужно будет преодолеть. Поэтому, если вы запланировали какие-то важные дела на середину месяца, то очевидно, что нужно проявлять настойчивость в решении этих вопросов. С 20 по 29 число Марс будет в соединении с Ураном или Лит в вашем 12 доме. Это может дать такой эффект сомнений или страхов, что не получится, что получится не так, как вы хотели. В любом случае Марс 12 говорит о том, что, возможно, в некоторых ситуациях вам не стоит действовать напрямую, возможно, нужно попросить о помощи, либо попросить совета, подождать. То есть энергия 12 дома заставляет человека опять-таки взглянуть на ситуацию по-другому занять больше места наблюдателя, посмотреть на то, как все разворачивается вокруг, так как любые активные действия в этот период могут, скажем так, не приносить желаемого результата. Поэтому вот середина месяца по своей наполненности очень сильно отличается от 20-х чисел января. Также вот это соединение Марса, Урана и Лилит говорит о том, что вам нужно обратить внимание на свое здоровье в этот период, особенно на то, высыпаетесь ли вы. В это время лучше устранить любые переживания, так как вы будете скажем так, уязвимо, поэтому старайтесь себя беречь. В то же время в конце месяца будут и благоприятные тенденции. 24 числа Солнце соединится с Сатурном и Юпитером в вашем Девятом Доме. Это может дать важную для вас поддержку, или это может дать такой эффект, когда прояснится какой-то важный для вас вопрос особенно если это имеет отношение к поездкам, документам, а также теме обучения. 28 числа будет очень эмоциональный день для многих людей. Дело в том, что будет полнолуние во Льве, в вашем третьем доме, и к тому же в этот день Венера и Плутон будут в соединении. Этот день может принести вам новость — Решение какого-то важного вопроса, связанного с автомобилем, с вашим братом, с сестрой. Полнолуние дает кульминацию, оно, в отличие от новолуния, дает обычно событие либо какое-то важное решение. Оно подводит нас к тому, чтобы получить результат и двигаться дальше, либо чтобы поставить точку в каких-то вопросах. И в данном случае очень много будет зависеть от какого-то разговора, переписки, информации, которую вы получите. Поэтому будьте внимательны по отношению к своему информационному пространству в этот период. 30 числа ваш управитель Меркурий разворачивается в ретроградное движение. Поэтому, действительно, под конец месяца вы будете ощущать, как он замедляется, и это может повлиять на ход ваших дел. Действительно, в конце месяца они будут немножко так притормаживаться. И в феврале Меркурий уже будет ретроградный, поэтому. Планируйте свое время с учетом ретроградности Меркурия. Старайтесь начинать важные дела в середине января. Не затягивайте их до конца месяца и тем более не э, откладывайте это все на февраль. Ну что ж, на этом буду заканчивать данное видео. Спасибо большое за внимание. Подписывайтесь на мой канал, а также на мою страницу в Инстаграме. Будем с вами на связи. Пока-пока.